Всем привет! Россия это самая холодная страна в мире, среднегодовая температура в ней на 20 градусов ниже, чем по всей планете в целом. Однако даже в самой России есть места с аномально сильными морозами, которые поражают не только иностранцев, но и самих россиян. Сегодня вы узнаете о пяти самых холодных городах России и как в таких условиях проживают люди. Верхоянск. Город Верхоянск расположен на берегу реки Яна в Верхоянском Улусе Республики Саха. Это один из самых малонаселенных городов Российской Федерации, в котором живет всего 1073 человека. На территории Верхоянского района располагается геологоразведочное разведочное предприятие, а основными отраслями деятельности жителей является пушной промысел, коневодство и оленеводство. Поселение было основано в 1638 году в качестве верхайенского зимовья, а уже в 1822 было преобразовано в город. Это была территория с крайне суровыми условиями для проживания, и в связи с этим политических сильных отправляли именно туда. В разное время в город были высланы участники польского восстания, декабристы, а также представители других революционных организаций. Зима здесь очень холодная, а заморозки в этих краях бывают даже летом. Этот город считается одним из самых холодных мест на планете. Зимой 1892 года здесь была зафиксирована максимальная температура минус 67,8 градусов по Цельсию. Норильск. До полярного круга от Норильска всего 300 километров. Это один из пяти самых северных городов мира с населением 177 тысяч человек. Тепло здесь всего лишь два месяца в году. Зимой город заваливает снегом, а средняя температура в январе доходит до минус 44 градусов. Даже летом часто бывают дни с минусовой температурой. Для туристов климат города непривычен. Тут не только низкие температуры, но и высокая влажность. Плюс все это усугубляется местными ветрами, которые нередко становятся причиной черной пурги – штормового зимнего ветра от 30 до 40 метров в секунду, при котором ничего не видно. Норильск уникальный город в плане промышленности, но ему пришлось заплатить за это большую цену. Он давно уже входит в десятку самых экологически загрязненных городов мира. Здесь вырабатывается одна пятая часть мирового никеля, из-за чего у жителей часто появляются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Продолжительность жизни здесь на 10 лет ниже среднего, чем по всей стране. Певек Певек – это молодой город, которому менее 100 лет. В 1930-х годах здесь нашли большие запасы олова, и город стал центром добывающей промышленности. Однако город не пережил 90-е. После распада СССР и закрытия рудников, большинство жителей лишилось работы и уехало. Теперь здесь проживает всего 5000 человек. Свое название город получил от чукотского слова «пагыткэнай», что в переводе означает «гора пахучая». По легенде, у подножья горы возле современного города произошло сражение между чукчами и юкагирами, а запах тел погибших долго сохранялся в этих местах, так как мертвых у аборигенов хоронить было не принято. Летом температура воздуха не поднимается выше 10 градусов, а зимой опускается до минус 50. Воркута Воркуту можно считать мифическим городом. Все слышали о ней, но мало кто там был. Температурный минимум здесь составляет минус 52 с половиной градуса, а снег лежит с середины октября и до конца мая. Этот город находится за полярным кругом в зоне Печерского угольного месторождения. Небольшой поселок Горняков получил статус города в 1943 году, а в 50-е здесь появились признаки настоящей городской жизни. Над многими зданиями в центре работали ленинградские архитекторы, а в 1960-х в городе открылся завод крупнопанельного домостроения, который в год должен был производить готовые блоки для 30 тысяч квадратных метров жилья. С тех пор численность населения только увеличивалась и в конце 70-х достигла 100-тысячной отметки. Но с началом кризиса в угледобывающей промышленности жители Варкуты стали перебираться в южные и центральные районы страны. Сейчас в городе осталось порядка 58 тысяч человек и убыль населения продолжается ежегодно. Аймякон Аймякон в переводе с ивенского означает «незамерзающая вода». Здесь есть незамерзающие источники, привлекающие туристов из России и Китая. Несмотря на то, что Амикон является поселком, а не городом, это самое холодное место в мире из тех, где проживают люди. Зимой температура минус 50 градусов может держаться несколько недель подряд а температурный минимум был зарегистрирован в 1938 году, который составил минус 71,2 градуса по Цельсию. Здесь живет менее 500 человек. В селе есть аэропорт, магазины, больница, детский сад и школа. Автомобили здесь обеспечивают дополнительными отопительными приборами и двойными стеклами, иначе у водителя или пассажира будет риск обморозить себе половину лица.